квалификации, Например, в юридической практике, когда приглашаются эксперты, прежде всего, проверяется их компетентность. Ценность их суждений равна нулю, если не подтверждается, что они являются глубокими знатоками в той области знаний, в которой им требуется высказываться. Если же они признаются квалифицированными в своей учебе и практике, то их мнение будет выслушиваться с глубочайшим уважением и почтением. А если еще и суждение одного экспорта подтверждается другими, столь же знающими, то суждение каждого невероятно сильно подкрепляет предыдущие свидетельства. Известно давно, что неопровержимое мнение одного мудрого человека легко перевешивает мнение миллионов людей, не имеющих никакого представления о том, о чем они говорят. Ведь известно в математике, что нуль, даже помноженный на миллион, все равно остается нулем. Это также относится к любому другому предмету, как и к той же математике. Мы охотно признаем эти факты в делах материальных. Но вот почему-то, когда обсуждается вопрос, выходящие за рамки наших грубых органов чувств, Обсуждается вопрос отношения между богами и человеком, вопрос о сокровении шрифтальной бессмертной божественной искры, неопределенно называемой душой. Тогда каждый дилетант почему-то считает вправе требовать, чтобы его суждениям и представлениям о духовных предметах тоже прислушивались точно так, как с суждением великого мудреца. Который в своей жизнью терпеливых тяжелых поисков стяжал мудрость в этих высоких материях. Более того, многие не только требуют, чтобы их мнению прислушались ничуть не меньше, но даже глумятся и насмехаются над словами мудреца, пытаются оспаривать его свидетельство, как якобы вживое, из самоуверенности глубочайшего невежества категорически утверждают, что, мол, если вот они, дремучие невежды, ничего не знают об этих высоких, тонких вещах, то абсолютно невозможно, чтобы кто-нибудь другой знал о них. Вот вы нас слушаете, смотрите телевидение, или разговариваете с кем-нибудь из людей, они иногда употребляют слова «всегда», «никогда», «этого никто не знал», «этого никто не видел», значит, этого нет. Почему-то сейчас многие пытаются говорить о том, что никто не видел, значит, этого нет. Но кто тебе дал право двуногий говорить за все кто дал право, что якобы никогда никто не видел там того или иного явления? Уже это говорит, так сказать, о дебилизме вот таких, так сказать, мудрецов, в кавычках. Особенно по телевидению, когда эти у нас наши горе ученые выступают, вот они счастливо используют это. Раз этого он не знает, значит его не может быть никогда. Но зато человек, осознавший свое невежество, сделал первый шаг к знанию. Нелегкий путь к знанию. Ничто ценное не приходит без упорных усилий. В этом деле не дается свыше каких-либо специальных особых талантов или какого-то везения. Все, чем каждый является или обладает на данный момент, это и есть результат его усилий. То есть очень важно уяснить, что никаких дорог Божьих не существует. Все должно быть заработано своими руками и ногами. Если у одного человека чего-то не хватает по сравнению с другими, значит это в нем еще дремлет и может быть развито правильными методами, правильной жизнью. Если читать глубоко проникшуюся идею самосовершенствования, спросит, что же он должен делать-то? То следующая восточная притча поможет ему понять идею, являющуюся одной из центральных в теософии. Один мудрец пришел однажды к мудрецу и спросил, «Господин, что мне делать, чтобы стать мудрым?» Мудрец промолчал, ничего не сказал. Повторив свой вопрос несколько раз с аналогичным результатом, юноша наконец ушел. Чтобы вернуться на следующий день, он был настойчивым с тем же вопросом. Он снова ничего не получил. Он тогда пришел в третий день, опять повторяя вопрос. Господин, ну что же мне делать, чтобы стать мудрым-то? Мудрецу надоело, он повернулся к нему и повел паренька в ближайшей реке. Вошел в воду, пригласил юношу следовать за ним. Достигнув достаточной глубины, мудрец взял его за плечи и погрузил в воду и держал его там, невзирая на все его попытки освободиться. Наконец он его отпустил, и когда Иноша отдышался, наконец-то, спросил: Ну, сын мой, когда ты был под водой, чего ты жевал сильнее всего? Воздуха, воздуха, я хотел воздуха. А чего ты не предпочел взамен воздуха богатства, удовольствия, могущества, любви, сын мой? Не думал ли ты о чем-нибудь из них?» да – допытался мудрец. «Нет, господин, я жаждал воздуха, думал только о нем». «И так, – сказал мудрец, – чтобы стать мудрым, ты должен так же сильно хотеть мудрости, как только что хотел воздуха. Ты должен бороться за нее». За мудрость, отказываясь от всех прочих целей в своей жизни. Она должна быть единственным объектом твоего устремления, денно и ночно. Если ты будешь стремиться к мудрости с таким рвением, сын мой, ты обязательно станешь мудрым. Вот, все понятно, да? А еще так, между делом, где-то так, в похоте, как говорится, мудростью занимается. Так он просто прохожий около этой мудрости. Так шел, заглянул через забор, дальше пошел. Первое основное, чем необходимо обладать тому, кто стремится к постижению тайн природы, это непоколебимое желание, жгучие жажды знания, рвение не отступающим ни перед какими препятствиями. Высшим мотивом стремления к высокому тайному знанию должно быть горячее желание принести пользу человечеству. Это полное задвение себя в работе для других. Если какой-то иной мотив, то высокая тайна знаний крайне опасна. Так что если нет вот такого мотива, то не надо и стремиться к знаниям. Лучше сидеть у у корыты и чахать там, как это было раньше. Иисус сказал, истина сделает вас свободными. Но истина не может быть найдена раз и на всю вечность. Истина беспредельна. Поиск ее тоже вечный. И теософия, то есть божественная мудрость, вечно нова. И конца ей нет. Имеющиеся с рождения в сфере различных философских работ объясняются лишь разными точками зрения. При этом все выводы и идеи других исследователей тоже достойны всяческого уважения. Первым шагом в сферу духовной мудрости является изучение невидимых миров. Они невидимы большинству землян. Из-за неразвитости у них более тонких органов чувств, которыми они могут воспринимать тонкие явления, подобно тому, как физический мир вокруг нас воспринимается нашими физическими органами чувств. Большинство людей в мир мире так же недоступны, как и человеку, родившемуся слепым. Слепому недоступен наш мир чувств. Хотя свет и всевозможные цвета окружают слепого, но он не способен их видеть. Для него они не существуют и непостижимы по той простой причине, что ему недостает нормального органа зрения, при помощи которого они воспринимаются. Предмет он может чувствовать. Они кажутся реальными, но вот свет и цвет вне досягаемости. То же самое происходит и с большей частью земного человечества. Люди чувствуют, видят объекты, слышат звуки, но только в физическом мире. А вот иные сферы, которые сновидящие называют высшими мирами, также непостижимы для них, как непостижимы свет и цвет для слепого. Однако тот факт, что слепой не может видеть свет и цвет, не означает, что тонкие и высшие миры не существуют. Так же и то, что большинство людей не могут видеть сверхфизические миры, не доказывает, что никто этого не может. Если слепой, например, обретет зрение, то он увидит и свет, и цвет. Если тонкие чувствуют тех, кто слеп к невидимым мирам, будут пробуждены правильной жизнью и правильными методами, то земные люди также смогут увидеть миры тонкой материи, сегодня скрытые пока от них. Многие совершают ошибку, относящиеся с недоверием к возможности реального существования иных тонких миров Земли и Солнечной системы. А есть такие, которые кидаются в противоположную крайность и, уверившись в существовании невидимых миров, думая, что как только человек станет ясновидящим, то вся истина якобы немедленно откроется ему, и такие несчастные попадают за дню, думая, что если человек способен видеть, то, мол, он сразу знает все об этих высших мирах. Но это только первая ступень – Первая ступень примитивного астрального ясновидения, которым обладают практически все теплокровные животные и практически все дети до пяти синих лет. Дети живут в двух мирах до этого возраста. Они одной ногой там, а другой здесь пытаются ее здесь поставить. Мы же знаем, что человек, родившийся слепым и вдруг обрезший зрение, Зрение вдруг у него появилось. Он ведь не может немедленно знать все об этом физическом мире. Так ведь, да? Вот он полжизни ходил слепой, а потом раз вдруг ему зрение высшие силы открыли, или карма разрешила. Более того, мы знаем, что даже те из нас, кто всю жизнь имел возможность наблюдать то, что нас окружает, далеки от обладания универсальным знанием даже об этом мире плотной материи. Известно, что требуются годы напряженного обучения, чтобы познать хотя бы ту уничтоженную часть окружающего, с какой мы сталкиваемся в нашей жизни на этой планете. Перефразируя афоризм Гермеса, что наверху, то и внизу, мы можем понять, что также что у нас должно быть и в других мирах, только форма другие. Все надежные и компетентные наблюдатели свидетельствуют о том, что требуется гораздо осторожнее оценивать наблюдаемое в тонких сферах, чем здесь у нас. Ясновидящие нуждаются в большом обучении, великими посвященными, которые в глубокой объемной тренировке в течение миллионов лет изучали иные миры, невидимые для нас, прежде чем их свидетельства могут быть по-настоящему полезными. И чем опытнее становится начинающий и сновидящий, тем скромнее он говорит о том, что он видит. Такие люди с большим уважением выслушают версии других, зная, как много нужно изучить. А безопытного руководства – Космическим учителям невозможно самостоятельному исследователю разобраться во всем, что ему открывается при исследованиях тонкого мира, не говоря уже о мире ментальном, огненном и о других, еще более высоких мирах Земли и Солнечной системы. Последним как раз вот явлением объясняется противоречие версиях разных наблюдателей, которые, как считают дилетанты, Говорят против существования высших миров. Дилетант утверждают, что если, мол, вот эти миры, тонкие, невидимые, существуют, то все исследователи обязательно, почему-то, должны описывать их одинаково. Если мы рассмотрим примеры забыденной жизни, то неправомерность такого утверждения, невеж, станет очевидной. Вот всем известно, что несколько репортеров если опишут они одно и то же событие, то опишут обязательно по-разному. Хотя в главных чертах описания, может быть, и главные черты, может быть, и будут совпадать. Тоже верны в описаниях исследователями тонкого мира. Каждый смотрит по-своему и может описать лишь только то, что ему видится с уровнем его собственного развития. Его оценка может отличаться от оценок других, но все они в равной степени правдивы, но только с точки зрения каждого отдельного наблюдателя. Вот для него это правда, а для остальных нет. Вот поэтому сейчас эти ученые, которые пытаются заглянуть в тонкий мир, каждый из этих заглядывателей видит там что-то свое. И они не могут прийти к общему знаменателю. Иногда спрашивают, зачем исследовать эти миры? Не лучше ли для начала изучить один мир, ультуиться уроками, которые нам следует усвоить в физическом мире? А если невидимые миры существуют, почему бы не подождать их исследований, пока они сами нам не откроются? Если бы мы знали наверняка, что когда-нибудь, раньше или позже, каждому из нас предстоит уехать в далекую страну, где в новых незнакомых условиях нам придется жить много лет, разве мы не постарались бы познакомиться с этой страной заранее, до отъезда туда? И знание позволило бы нам гораздо легче приспособиться к новым условиям. В жизни есть лишь один несомненный факт для всех. Это смерть. Все остальное иллюзия. Все, абсолютная иллюзия. Наша физическая жизнь – тоже уже иллюзия, все. Есть одно только неизменное – это изменение. Вот факт изменения – он реальный, все остальное нереально. Так говорят восточные мудрецы. Так вот один несомненный факт, который ну, никуда не денешь – это смерть. Все остальные можно извратить там, понимаете, вообще не признавать можно их. Можно поставить их на божницу и Богу молиться разным фактом. Когда мы уходим в потусторонний мир и сталкиваемся с новыми условиями, то знание о них, то есть о тонких условиях, является самой большой поддержкой для нас. Поскольку все умрут, да? Все абсолютно. То казалось бы, всем как раз надо бы поинтересоваться, а что ж тебя там ждет но это еще не все. Чтобы понять физический мир, являющийся миром следствия для тех, кто приходит сюда. А для тех, кто уходит, он мир причин. Да вот, чтобы понять физический мир, который миром следствия является для тех, кто приходит, необходимо понимать а, сверхфизический мир, изучать его. Он является миром причин для всех, кто приходит. Почему, например, пришел там без руки, без ноги там? Или еще с какими-то уродствами? да? Или наоборот, бы пришел очень красивый, понимаете, здоровенький, все, как огурчик. А другой дух, вы понимаете. Мы, например, наблюдаем движение трамвая, автобуса, машины. Слышим, как стучит телеграф, телефон, работает компьютер. Но вызывающие вот эти явления таинственной силы остается для нас неведомой. Ну, сейчас говорят, что ну, вот там тепловая энергия двигает там. Какая-то механическая двигает, электрическая двигает. Но это все грубая сторона вот этого явления. Это мы все знаем, да? Вон там бензин сгорел, машина поехала. В двигатель, там бензинчик взырел. А что находится за вот этим сгоранием? Что находится за этим электричеством? Этого практически никто не знает. И так называемый ученые тоже не знают. Почему? Потому что они отвергают пока вот эти все вещи. Правда, сейчас они вынуждены сталкиваться с этим вещами. Мы говорим электричество, но ни один ученый не может сказать, что это такое. Ну да, движение электронов, движение ионов там, понимаете, и так далее. Протоны там какие-то бегают положительные, электроны отрицательные. Это туда, это сюда. И все, на этом дело кончилось. Там профессор спросил одного студента, слушайте, молодой человек, вы не знаете, что про электричество? Так как я знал, да забыл, я совершенно скажу. Но вы говорите, если скажете, то это будет сенсация для всего мира. Взять, допустим, воду того или иного качества и замораживать. Она кристаллизуется. Но непонятно, кто управляет процессами кристаллизации. И кристаллы получаются совершенно разные. Мир для уходящих отсюда – это мир следствий, это мир таинственных стихий. Мы не можем по-настоящему понять наш физический мир, пока не узнаем необходимое, самое примитивные хотя бы о высших мирах, и не постигнем те силы и причины, следствием которых являются все плотно-материальные вещи. Что касается реальности высших миров, по сравнению с реальностью нашего физического мира – то каким бы странным это ни казалось, высшие миры, которые большинству земных людей кажутся пока еще не рожами, на самом деле являются куда более реальными, чем наш физический мир. Объекты невидимого мира, высших миров, более долговечны и неразрушимы, чем объекты нашего физического мира. В этом легко убедиться на простом примере. Например, архитектор не будет строить дом с того, что он натаскает материалы и приказывает рабочим плачками, как попал без всякого плана. Он этого не будет делать, да? Он сначала продумывает, как следует этот дом или то или иное строение. Постепенно дом обретает форму именно у него в голове. В конце концов появляется четкая идея будущего дома, то есть мыслеформа дома у него должна созреть. Этот дом никому не виден, кроме архитектора. Он его рисует на бумаге, и дом становится, так сказать, вот таким бумажным объектом пока. Он чертит план по этому объективному образцу мыслеформы рабочий строит дом из дерева, металла, камня, точно соответствующий мыслеформе, созданной архитектором. Но в процессе строительства кажется, что там что-то не то, тут что-то не то, и так далее и тому подобное. И никогда строительство ни, ни единого дома не обходилось без каких-то изменений в процессе строительства. Так мысли формы становится плотной материальной реальностью. Материалисты думают, что вот эта реальность гораздо более реальна, наша в смысле физическая. Более долговечный, более вещественно, чем образ в уме архитектора. Но давайте вдумаемся, дом ведь не мог быть построен без мыслеформы. А потом вот этот материальный объект, этот дом, скажем, был уничтожен взрывом, землетрясением, огнем, гниением. А мыслеформа дома-то ведь осталась. Ее никто не может взорвать, уничтожить, сжечь. Она существует, пока жив этот архитектор. Мало того, даже если он умер, она существует в тонком мире. Эта мыслеформа там находится. И тот, кто может ей руководствоваться, прочитав это все, или усвоив это, может настроить много подобных домов. После смерти вот этой мыслеформы может быть восстановлена теми, кто умеет считывать память природы, о которой пойдет речь ниже. Вот, скажем, археологи, да, копаются в земле. Ведь копаются именно те, кости которых там остались. То есть на то место привлекаются те, которые оставили, там забыли. Вот там дворец какой-то раскапывают, они там жили. Это не случайно они копают. Старые их привлекают. Ну, которые некоторые хорошо жили в прошлом там в этом дворце, это их привлекает. Чем сильнее больше там оставлено вот таких энергий, либо преступники какие-то жуткие, их тоже туда это влечет. Он потом это найдет выступает в роли грабителя, черного, этого копателя называют. Вот и барахло, которое раньше у там осталось, он умер, он его что? Тащит. То есть это все не случайно. Мысль форма привязывает Особенно сильные мыслеформы привязывают вот этих, так сказать, людей к этим местам. Как светлые мыслеформы, так и темные. И вы знаете, что вот даже вот эти, но ну, криминалисты наши рассказывают, что на место преступления преступника тянет. А что его тянет? Ну, потому что там сильные переживания какие-то у него были. И там осталась мыслеформа, которая его тащит туда, как магнит. Так, начнем с физического мира. Химический слой физического мира. Вот нам надо будет плакаты по Генделю, нет? Вот на следующее занятие надо будет их принести. Вселенная разделена на семь миров, на семь определенных состояний материи. Вот древние европейские оккультисты, там в свое время великие вещества создали такой орден, который назывался Орден Розы и Креста, или Общество Розы и Креста, то есть Розен крайца Вот они делят мир, точно так, как это на Востоке делается, на семь различных миров. Это мир Божественный, мир Девственных Духов, мир Божественного Духа, если сверху вниз считать. Четвертый мир Жизненного Духа, мир Мышления, это ментальный мир. Мир желания, тонкий мир, и наш физический мир. Это не произвольное какое-то деление, не случайное. А вызвано тем, что субстанция каждого мира подчиняется своим законам. Своим законам именно, каждого мира. Но эти законы практически не действуют в другом мире, в соседнем мире, скажем. Вот у нас в физическом мире материи подвержена тяготению, сжатию, расширению, да? Температура тут у нас еще. А вот в тонком мире, в мире желаний нет ни жиры, ни холода. С тяготением, сжатием расширения тоже вопрос большой. Там это проявляется но в новых формах. Формы в тонком мире также легко парят, точно так, как могут подчиняться очень сильному тяготению. Расстояние время являются главенствующими факторами существования в нашем физическом мире, но зато совсем не в счет в тонком мире расстоянии и времени. Материя этих миров тоже различается по своей плотности. Причем физический мир самый плотный из семи миров нашей Вселенной. Мало того, каждый мир делится на семь слоев, на семь сфер, на семь подразделений материи. В твердые тела, жидкости и газа составляет три наиболее плотных подразделения. Тогда как остальные четыре – это эфиры различной степени плотности. Эфиры. В других мирах также есть аналогичные подразделения, поскольку они тоже состоят из материи различной плотности. Но здесь выяснить два момента. Три плотных подразделения нашего физического мира – Твердые тела, жидкости и газы составляют так называемый химический слой. И вот субстанция этого слоя, материя этого химического слоя является основой всех плотно-физических форм. То есть вот здесь, что вы не возьмете, везде что? Все состоит из химических элементов. Да? Все можно разложить на молекулы при помощи огня, там скажем, или других каких-то. Вот. Кислоту можно это растворить, там, скажем, еще там что-то. То есть вот этот химический слой физического мира, то есть все три вида материи нашего физического мира, три вида материи, да, это химический слой. Так вот это надо вам усвоить. Эфир – это тоже физическая материя, но это не химический слой уже. Он неоднороден, как считает грубо материалистическая наука. Он существует в четырех различных состояниях. Эфир является проводником животворящего духа, который наделяет жизненностью все формы в химическом слое. Четыре более тонких или эфирных подразделения физического мира составляют то, что известно как эфирный слой. Анализ тщательный анализ исследователям тонких миров, тщательный анализ характеристик физического мира может показаться излишним, если бы не тот факт, что он рассматривает все вещи с точки зрения значительно отличающейся от точки зрения западного материалиста, который признает лишь три состояния материи твердое, жидкое и газообразное. Все эти состояния химические. Потому что они состоят из химических компонентов нашей планеты. Вот из этой химической материи выстроены все формы минералов, растений, животных и людей. Все формы. Вот наша форма, которую мы сейчас носим, физическую, да? Она состоит что? Из вот химических элементов. Вот этой планеты. Планета нам дала это все. А потому все это имеет один и тот же химический состав. Таким образом, идет ли речь, скажем, о горе, об облаке, которая окутывает вершину, о суке, растения крови животного, о паутине, о крыле, скажем, бабочки, о костях слона, о воздухе, которым дышим, о воде, которую пьем. Все абсолютно состоят из одной и той же химической субстанции. Что же в таком случае определяет проявление вот этой базовой субстанции в виде множества форм, которые мы видим вокруг? Что определяет? Проявление. А это оказывается единый универсальный дух, проявляющий себя в видимом мире, как четыре больших потока жизни на различных ступенях развития. Это единый элемент. Согласно планам космического разума, именно он отливает плотную химическую материю Земли в разнообразные формы четырех царств. Минералы, растения, животные, люди. Единый элемент, согласно планам космического разума. Когда форма выполняет свое назначение, как проводник выражения трех высших потоков жизни, то химические силы разлагают эту форму, чтобы материя могла вернуться в свое изначальное состояние и привлекаться до строительства новых форм. Следовательно, дух, то есть вечный отливающие ту или иную форму, чтобы выразить себя, также отлично вечная жизнь от материи, которую она использует как плотник, отличается и никак не зависит от дома, который он строит для себя, скажем. Поскольку все плотные материальные формы минералов, растений, животных людей это химические формы, то логически они должны быть Такими же относительно мертвыми, лишенными чувств, как химическая материя в ее изначальном состоянии. Есть люди, которые совершенно не способны понять, что должны быть и есть на самом деле высшие миры. Так и есть те, которые, соприкоснувшись с высшими мирами, усваивают привычку недооценивать наш физический мир и считать его юдорью. Болезни, страдания, мучения и так далее. Но вот этот физический мир, это, мол, ад, тут, понимаете, надо скорее отсюда убираться, в рай. Мир этот считает нехорошим. Такая позиция неверна, скажем, точно так как и плотно-материстическая. То есть те, кто привязан к этому миру и те, кто этот мир не любит. И та, и другая точка зрения неправильная. Великие мудрые существа, выполняющие волю и замыслы мирового разума, поместили нас вот в эту физическую среду для усвоения великих важных уроков, которые нельзя усвоить при других условиях. И наш долг использовать наше знания высших миров – чтобы как можно лучше усвоить уроки, которые мир плотной материи обязан нам преподать. В каком-то смысле физический мир – это своего рода образцовая школа или экспериментальная лаборатория. Она подготавливает и обучает нас тому именно, как правильно мыслить, желать и действовать в иных мирах. Физический мир и его силы делают это независимо от того, знаем ли мы, о существовании их миров или не знаем, доказывая тем самым великую мудрость создателей этого мира, вот этого мира. Если бы мы были знакомы лишь с тонкоматериальными мирами, а с этим не знакомы, то мы наделали бы много ошибок, которые становились бы очевидными только при проверке их физических условиях. Ну, чтобы мы, ну, допустим, Живем в тонком мире и что-то там натворили, настроили там, наделали. А сказано, что всякая, всякий мысли образ стремится воплотиться сюда. И они бы здесь воплощались, и тут такие были бы уроды. То есть наши собственные изобретения. Они оказались бы совершенно непригодными, неработоспособными, уродливыми и так далее. Для примера, пожалуйста, вот. представим себе изобретателя, который зарабатывает конструкцию машины. Вначале он создает эту машину мысленно, представляя ее завершенной, наилучшим образом исполняющий якобы предназначенную работу, вот он все насчитал там в голове все, затем делает чертежи и обнаруживает, что, оказывается, первоначальный этот план требует изменений. Когда человек сижу убеждает его существовании плана, он приступает к практическому созданию машины с подходящим материалом. А теперь, почти несомненно, выявляется необходимость дальнейших изменений, усовершенствований. Машина, оказывается, не работает, так как он задумал. требуется изменения. Выяснится, что машина должна быть полностью реконструирована. Или даже вообще ее надо уничтожить, потому что не удалось она. А вместо этого надо разработать новый план. Как раз именно сам процесс воплощения здесь и попытки запустить машину говорят о том, правильно ли ты все в этой мысли форме, мыслеобразе это оформил или нет. Вот это понятно, да? То есть поэтому нас в тонком мире, нас в тонкий мир творить нас с вами не пускают. Мы и так навратили такого. Что там колоссальную чистку надо проводить всех этих наших жутких творений. Все надо там огнем, так сказать, космическим уничтожать. А хорошего очень мало там. Это не пускали нас туда, это мы здесь сидя творили. А если туда запустить нас? И вот здесь обратить внимание на главное. новые идеи или новый план Формируется, оказывается, с целью устранить дефекты в неудавшейся машине. А если бы материальная машина не была полностью воплощена в физическую материю, то невозможно было бы выявить недостатки первоначальной идеи. А вторая новая, более правильная идея, не была бы сформулирована тогда. Как и да? Это в равной мере относится ко всем жизненным начинаниям социальным, коммерческим, филантропическим и так далее, и так далее многие планы кажутся их создателем великолепными помните, сказано, что благими намерениями дорога куда-то в ад вымощена. и вот эти благие намерения должны быть что? воплощены обязательно и посмотреть, что из этого выйдет они могут отлично выглядеть в голове, на бумаге но на практике часто оказываются негодными. Но это тем не менее не должно обескураживать искателя. И верно то, что мы больше учимся именно на своих ошибках, чем на своих успехах. Да? Если исследовать наш физический мир в правильном свете, то это оказывается школа, в которой мы получаем важнейшие уроки, ценнейший опыт. Так вот, эфирный слой физического мира. Как только мы вступаем в эту сферу природы, то оказываемся в невидимом, иссязаемом не мире, где наше обычное чувство подводит нас. Вот почему эта часть физического мира мало исследована западной, грубо материстической наукой. Вот воздух, например, не видим, но а тем не менее современная наука знает, что он существует. И каждый из нас тоже знает. При помощи вот приборов скорость ветра можно измерить, сжать воздух, превратить его в жидкость, да? Делают такие вещи? Делают. А вот с эфиром все дело не так просто. Материалистическая наука считает, что он каким-то образом передает электричество. Без эфира вот это электричество не бегало бы по проводам. За электричеством стоит эфир. Одна из его разновидностей. И за любой энергией, которая работает в физическом мире, стоит та или иная эфирная форма. То есть ни одна сила, которая здесь действует в физическом мире, не обходится без более высокой эфирной части нашего физического мира. Наука уже начинает что-то на эту тему думать. И вынуждены признавать наличие какой-то субстанции, более тонкой, чем известная. Вот все время под давлением князя тьмы в конце 19 века ученые отпросили вот, флагистон, то есть вот этот эфир. И физика пошла без эфира. Сейчас снова надо к ней возвращаться через 108 лет. И за это время многое было упущено. Хотя сила тьмы в тайне от человечества... Работали над тем, чтобы э, использовать эфир для своих грязных целей. А всему остальному человечеству внушали, что нет никакого эфира. Достижения, конечно, современной науки весьма впечатляющие. Однако наилучший путь к раскрытию секретов природы – это не изобретение каких-то инструментов и приборов все более и более тонких, а это усовершенствование самого исследователя природы. Человеку свойственны такие способности, которые уничтожают расстояние, увеличивают бесконечно малые в степени настолько превосходящие, скажем, телескоп или микроскоп, насколько они превосходят невооруженный глаз человека. Ну, есть люди, сейчас таких, правда, мало. Они видят строение атомов. Элементарные частицы видят. И рассказывают ученым, как это все устроено. Вот такие чувства, такие способности необычные используются на Востоке для исследований. Тысячи лет уже используют они такие. А на Западе об этом. Там изобретают приборы. Вот такие способности это ключи в поисках очередной порции истины. Для опытного ясновидящего эфир нашего физического мира также материален, как и твердые тела, жидкости и газа, химического слоя для обычных существ, для обывателя. Он видит, как жизненные силы, дающие жизнь минералам, растениям, животным, людям, видит, как эти эфирные Энергии вливаются в эти формы через эфир в виде четырех состояний эфира. Самый грубый эфир – это химический эфир. Не путайте с химическим слоем физического мира. Сейчас о четырех видах эфира. Химический эфир. Вот этот эфир, он положительный и отрицательный. Через него работают силы, которые обуславливают усвоение и выделение. Вот он в нас работает, пищу съел, воздух вдохнул, воды выпил. Работает вот этот эфир, химический эфир. Он заведует вопросами усвоения всего, что человек туда засунул или вдохнул. Это положительный полюс эфира вот этого, химического. А отрицательный полюс... Занимается выделением. Понятно, да? Через воздух, через там разные внизу отверстия, понимаете, через кожу. Это занимается именно вот, химический эфир отрицательного полюса. Усвоение это процесс, посредством которого различные питательные элементы пищи усваиваются телом растения, животного, человека. Оно осуществляется силами, с которыми мы познакомимся с вами позднее. Вот эти силы действующие из положительный полюс химического эфира, притягивая необходимые элементы, выстраивая их в соответствующие формы. Эти силы не действуют вслепую, они не действуют механически. Они работают избирательно, добиваясь таким образом своей цели, а она состоит в росте и заботе о живом теле. И всеми этими процессами, в данном случае, управляет Моржечок. Есть мужичок у планеты, есть мужичок у каждого животного, у человека. Они связаны между собой. Мужичок планеты связан с каждым мужичком живого существа, а мужичок планеты связан с мужичком Солнечной системы, а Солнечная система связана, так сказать, с мужичком галактики, и все это движется, крутится, живет. А те, кто живут, пользуясь готовым всем этим, они порой даже не знают о мужичке, чем он занимается. Вы знали о химическом эфире, который занимается вопросом усвоения и выделения? Ну, у нас есть, конечно, такие вот архимедики, которые прям все знают о человеческом теле. А спроси их об этом, они, оказывается, вообще не знают, что это такое. Выделение осуществляется теми же силами, но которое действует теперь через отрицательный полюс химического эфира. Последствием этого полюса они выбрасывают из организма неподходящие элементы пищи, а также выбрасывают то, что уже выполнило свою полезную роль в организме, и должны быть выведены из системы организма. Вот этот процесс, как все прочие, независимый от человеческой воли, независимый, обратите внимание, этот процесс, как все остальные процессы, которые проходят в теле, человек ничего не знает о них. Является этот процесс мудрым, избирательным, не просто механическим. Теперь, второй вид эфира – это жизненный эфир. Если химический эфир является проводником сил, целью которых является сохранение индивидуальной формы, то жизненный эфир. Это проводник сил, имеющий в своей цели сохранение видов, то есть сил размножения. Если химический эфир занимается вопросами сохранения конкретной формы, он ее кормит и все, что не нужно, выбрасывает, то жизненный эфир занимается сохранением вида. То есть вот такую форму надо оставить после себя. То есть вопросом размножения занимается. Точно так, как и химический эфир, жизненный эфир, имеет свои положительные и отрицательные полюса. Силы, действующие через положительный полюс, они работают в женской особи, в период ее беременности. Положительный полюс жизненного эфира. Вот эти силы, жизненного эфира, положительного полюса, дают ей возможность исполнять положительную активную работу, рождение нового существа. А с другой стороны, силы, которые действуют через отрицательный полюс жизненного эфира, позволяют мужской особи производить семя. В процессе работы над оплотворенной яйцеклеткой, животного, человека, семенем, растения. силы, которые действуют через положительный через положительный полюс жизненного эфира, производят мужские особи растений, животных, людей. Тогда как силы, которые выражают себя через отрицательный полюс, рождают женские особи. Поэтому влияя, скажем, на вот этот эфир, можно, а обычный человек же не влияет, если влияет, то бессознательно. То можно, допустим, родить их, мальчика, или девочку. И родиться определенными качествами. Но поскольку на нашем вот этапе развития человек дуб, как говорят, ему бы очень туда засунуть. Его больше не хватать. Это второй вид эфира. Теперь третий. Третий называется световым эфиром. Он тоже и положительный, и отрицательный. Силы, которые действуют через его положительный полюс, это силы, которые занимаются вопросами температуры. Вот, скажем, теплая кровь у высших животных и у человека, у меня И вот эта сила, именно положительный полюс светового эфира делает вот таких вот животных и человека индивидуальными источниками тепла. Но ну, есть холоднокровные животные, которые зависят от чего? От окружающей температуры планеты. А вот уже мы, и животные теплокровные, не зависят от этого, да? Так вот этим заведует как раз именно положительный полюс светового эфира. А силы, которые действуют через отрицательный полюс светового эфира, оперируют через органы чувств проявляясь в виде положительной функции зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния. Они также формируют глаза и питают глаза. У хладнокровных животных положительный полюс светового эфира – это проводник сил, который обеспечивает циркуляцию крови, но температуру не поддерживает, не создает. А отрицательный полюс светового эфира – выполняют у них ухлоднокровно те же функции в отношении глаз, что и высших животных у человека. А если глаза отсутствуют, то силы, действующие через отрицательное поле святого эфира, могут формировать или питать другие органы чувств. Они это делают совсем, что имеют органы чувств. То есть, тогда другие органы чувств как бы заменяют вопрос зрения. Вот, ну, животных находят где-нибудь там, в каких-то пещерах там, где света вообще никогда нет. И там живут они, и зрение не нужно, и людей-нибудь там, на больших глубинах, в океане. В растениях силы, действующие через положительные полюс светового эфира в растениях, обеспечивают циркуляцию растительного сока. Если у нас циркуляция крови, то в растениях циркуляция сока. Поэтому зимой, когда световой эфир. Хуже действует под влиянием Солнца, чем летом. Сок прекращает течь до тех пор, пока летнее Солнце снова не пополнит запасы светового эфира своей силой. А вот силы, которые действуют через отрицательный полюс светового эфира, в растении создают хлорофил, то есть зеленую субстанцию растений. А также, вот отрицательный полюс светового эфира, дает цветам их окраску. Окраску самих растений, цветов и так далее. Этим занимается световой эфир, отрицательный полюс. То есть, фактически все цвета, во всех четырех царствах, минерально-растительные, животные, человеческие, все цвета во всех четырех царствах, образуется посредством отрицательного полюса светового эфира. Поэтому у животных самая темная окраска – это окраска спины. У цветов окрашена темнее та сторона, которая обращена к Солнцу. В полярных районах Земли, где солнечные лучи слабы, все краски становятся бледнее. И в некоторых случаях зимой исчезают краски совсем и животные становятся белыми. белыми медведь, белый бесед, допустим, да? Слышали, да? И, наконец, четвертый вид эфира, он называется отражающим эфиром. Выше мы говорили, что существовавшая в мозгу идея дома может быть извлечена из памяти природы нашей планеты, даже после смерти архитектора. Все, что когда-либо случалось, вот в пределах планеты, да, все абсолютно, с людьми, животными, растениями, все, оставило после себя неизгладимый след в отражающем эфире, эфирного тела планеты. Как гигантские папоротники времен детства нашей Земли оставили свое изображение в угольных пластах, как движение ледников в прошлом можно проследить по следам оставленных именно скалы, точно так мысли и действия людей неизгладимо фиксируются природой именно в отражающем эфире, в котором опытный ясновидящий может читать их с точностью, которая соответствует способности такого ясновидца. Отражающий эфир получил свое название по одной причине, ибо картины в нем являются лишь отражениями в памяти природы. Но это не память природы. Это только к ней ступенька, отражающий эфир физического мира. А вот настоящая память природы находится в гораздо более высокой сфере, то есть в тонком мире уже, а не физическом Тщательно подготовленный ясновидящий, опытный, он не пускается до того, чтобы читать что-либо в отражающем эфире физического мира. Так как картины в этом эфире размыты, неясны, по сравнению с теми, которые могут быть увидены в более высокой, тонкой материальной сфере, в памяти природы, природы нашей планеты. Тот, кто читает в отражающем эфире, это обычно те, у кого нет выбора. Это обычно малоразвитые ясновидящие, начинающие, скажем, которые фактически даже не знают, что они там читают, но что-то видим. Как правило, заурядные психометристы, экстрасенсы, медиумы берут свои знания именно из отражающего эфира, эфирного тела нашей планеты. Эфирное тело планеты тоже стоит из четырех видов, как и у человека. В незначительной степени ученик Восточно-оккультной школы на первых ступенях своего обучения также читает в отражающем эфире. Но опытный наставник его предупреждает о недостаточности именно вот этого вида эфира, о недостаточности как средство получения точной информации для того, чтобы ученик не делал ложных выводов. Этот эфир является также средством, при помощи которого мысль запечатлевается в физическом мозгу человека. Он самым сокровенным образом связан с четвертым подразделением ментального мира. Это высшее из четырех подразделений слоя конкретной мысли. Это обиталище человеческого ума, но не физический мозг. Физический мозг не является обиталищем, он лишь клавиатура и монитор. Там находится гораздо более точная версия памяти природы, чем в отражающем эфире физического мира. Так, ну а о тонком мире, о мире желаний, мы с вами поговорим в следующий раз. Все, желаю вам успехов.